Хей, хей, хей! с вами Бомж Джизи, стримы каждый день, именно ты, подпишись и поставь лайк. Ну и что ж, в этом ролике я расскажу, как заработать 150 тысяч, всего лишь быть новичком. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь едой. Ну и что ж, приятного просмотра. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP IP в описании. И при регистрации в не Денис Голицын, вот ты видишь на своем экране. О. Сейчас я расскажу про такую работу, как металловоз. За одну поездку вы можете заработать 24 тысячи. И рейс длится с ЛС до фермы, ну, минут 5. Смотря как ехать. В общем, в среднем 5-10 минут. И, то есть, легким способом можно подсчитать, сколько можно заработать за час. Просто сначала мы делим 1 час, а именно 60 минут, на 10 минут. И умножаем нашу сумму на 25 тысяч. Почему на 25 тысяч? Потому что мы округляем. И у нас получается 144 тысячи. Ну и что ж, мы получаем 150 тысяч. Ну и что ж, вот таким способом умение... И магения мы можем определить очень легко. И еще, друг, не теряя время, зря заходи на Arizona RP и начинай работать. Надеюсь, видосик был полезен для новичков. А если ты еще не зарегался, переходи, регайся на Arizona RP Юма. На мой ник. Он в описании. Ну и что ж, всем удачи и пока. До встречи, бомжи.